Всем привет! Тема сегодняшнего эфира, что страшнее, кризис или коронавируса. В совокупности это, одному Богу известно, чем все дело закончится. Но, друзья, что мы видим на сегодняшний день? Мировой конвейер остановлен, границы государств закрыты, люди ограничены в передвижении, многие уже лишились рабочих мест, а кому-то это еще только предстоит. Люди, которые не задумывались о будущем, то есть не имеются на сегодняшний день никаких накоплений, они оказались в совершенно тяжелой ситуации. Но есть выход. Кто за мной наблюдает, они знают, что я веду бизнес уже три года через интернет. Ребят, сегодня это, по-моему, идеальная возможность как для поддержания штанов, да, чтобы иметь какой-то доход и не зависеть от внешних факторов. Потому что сейчас ситуация усложняется, и я думаю, что пока благоприятных э, известий рано ожидать, так как в одну неделе это все не ограничится. Скорее всего, на это уйдут месяцы, пока все восстановится. И, конечно, наверное, все не будет таким, как прежде. Вряд ли все вернется на свои места, произойдут глобальные изменения. Как мы видим, да уже резкий скачок доллара, то есть оно, заработок онлайн, который я предлагаю, то есть зарплату мы получаем в долларах, это уже плюс. Мы ограничены от контакта с внешним миром, что сегодня очень важно, так как гуляет страшный коронавирус и все мы его боимся, потому что мы не знаем, что это, да, и никто не знает, чем это лечить. Ребят, э, и рекомендую всем ознакомиться еще раз с информацией, э, разобраться. Поэтому сегодня это идеальная возможность да, э, развиваться в интернете, правильной системе получать доход и не зависеть от внешних факторов. Всем пока! Ребят, не паникуйте, все будет хорошо. Всем здоровья, до новых встреч!